каждого, кто находится по ту сторону экрана. Для вас свежая подборка новостей в студии Кристины Зединева. И мы начинаем. В Казанском федеральном университете прошла выставка основателей, посвященная людям, создавшим астрономическую обсерваторию КФУ. В КФУ прошла встреча руководства с делегацией Пауроснефть. Всероссийский фестиваль науки приведет Казанский федеральный университет. 28 марта прошла встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией ПАУ Роснефть в рамках Дней Роснефти в КФУ. Подробнее в нашем сюжете. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча руководства КФУ с делегацией ПАО «Роснефть» в рамках Дней Роснефти в университете. Во время встречи лектор КФУ Ильшат Гафуров рассказал гостям об истории и современности Казанского университета. Отметил важность подготовки новых кадров в сфере нефтедобычи. У нас обучается достаточно большое количество студентов практически из всех регионов Российской Федерации. И на этих территориях компания Конечно же, присутствует и работает, и поэтому, возможно, многие из них, а после сегодняшних встреч и вот дней компании «Роснефть» на территории нашего университета, ну, я думаю, ускорит процесс может быть, взаимной интеграции. Особый акцент был сделан на вопросе трудоустройства выпускников Казанского федерального университета. Есть задел с, Рос, с компанией «Роснефть» по работе, в том числе и с абитуриентами, и по вопросам трудоустройства наших выпускников. Камиль Гемастинов, Александр Юдин, Виолетта Басова, Универньюз. КФУ обучил кубинских нефтяников по уникальной программе повышения квалификации в Гавани. А ученые КФУ совместно с коллегами из Юго-Западного нефтяного университета Китая разработали Новые реагенты для повышения нефтеотдачи. Об этих новостях далее в программе. Руководитель приоритетного направления Эконефть, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Казанского федерального университета Михаил Уарволомеев и доцент кафедры Ченгдонг-Юань посетили юго западный нефтяной университет Китая с целью обсуждения совместного производства реагентов для повышения нефтеотдачи. В рамках визита Михаил Уарволомеев и Ченгдонг Юань встретились со студентами последнего курса бакалавриата и рассказали ребятам о Казанском федеральном университете, его истории и современных возможностях и о программе Петролиум Инжиниринг. В то же время 20 кубинских слушателей Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ завершили свое обучение в Гаване. Руководитель управления разработки QPET Гарсей мореро Антонио, который был в числе слушателей программы повышения квалификации, поблагодарил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета за организацию курсов и отметил высокий уровень лекторов. Напомним, что ранее Казанский федеральный университет и кубинская компания QPET подписали договор на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников. 28 марта в Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Перед ним ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил студенток университета, завоевавших бронзовую медаль на университете Красноярске. На повестке дня были конкурсный отбор на должности и представление к присвоению ученых званий сотрудникам университета. А мы возвращаемся к новостям. Всероссийский фестиваль науки проведет Казанский федеральный университет, а спикерами станут ученые из Объединенного института ядерных исследований, а также преподаватели Казанского федерального университета. О подробности в следующем сюжете. 29 марта Казанский федеральный университет впервые присоединится к Всероссийскому фестивалю науки «Наука 0+,», что позволит городу Казань стать одной из 80 площадок проведения фестиваля.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 в Казанском федеральном университете прошла выставка основателей, посвященная людям, создавшим астрономическую обсерваторию КФУ. Какова история одной из старейших обсерваторий мира, мы расскажем в нашем сюжете.